Всем привет! Uh, с вами я, Анамашек, и сегодня я завершаю похождение игры под названием "Пегиляхом Денещен". В этой битве uh, мы посмотрим, что сделал Даниэль, с кем нам придется сразиться и какого будет финал. Ну, начнем! Дэниэл, я тут! Ева, ты жива! Быстрее, он скоро появится! У нас нет времени, надо бежать! Ева. Я не знаю, что ты тогда хотела мне сказать, но теперь я не отступлюсь. Я достал все эти души, и теперь я уверен, что смогу вырваться из этого кошмара. Катерина, ради нее я готов на все. Приятно это слышать. Мои души. Я что-то не топлю. Боюсь, у нас проблема. Одной души не хватает. Что? 6999. Это не 7 легионов. Ты из одной души будешь припираться. Сам найдешь. Не искушай меня, смертный. Времени мало. Бери ее, и мы квиты. Что? Она не... Семь тысяч душ за Катерину. Такой был уговор. Я не стану. Даже не думаю, полюдок. Ты... давай. Ева, ты не понимаешь, о чем говоришь? Я... Мне нечего терять. Я была здесь с начала времен, обреченная на вечное одиночество. Я не хочу, чтобы это продолжалось. Если... Если моя душа поможет тебе обрести любимую, бери. Ева. Давай. Нет, это не мой путь, Кейт. Довольно мелодрамы. Нет! Как ты, ублюдок! Критин, ты ничего не можешь мне сделать. Нет! Схватить его! душью забирает, А только вот этой Катерина? Жаль, что я не она. Я убил их. Убил их всех. Дай мне уже умереть или оставь меня в покое. Жнеца убить нельзя. Ты лишь отправил его назад. Теперь у него семь легионов душ. Он освободит своих братьев. И устроит апокалипсис на Земле. Война, мор, голод, смерть, судный день. Мы не можем это предотвратить. Но это реальный мир. И в нем у тебя нет демонической силы. Четверо плохих парней вместо одного. Никаких сил. Разбитое тело. Боюсь на этот раз ты выбрала для этой работы а не того человека. Введи на роль помощника. Помощника? Ставая в тени, пришло время показать вам истинную любовь и адские страдания.